Дорогие, приглашаю вас погрузиться сейчас в медитацию и переключиться со своих проблем, мыслей, насущных дел в другое пространство где царит спокойствие, здоровье, нежность, любовь. Устройте сейчас как можно удобнее. Позвольте себе любую позу, ту, которую сейчас больше всего вам кажется приемлемым, комфортным. В этой позе важно одно. Ваше расслабление. И оставьте ваше внимание сейчас. На какой-то точке вашего дыхания. Может быть это будет диафрагма или живот или кончик носа или верхняя губа, как вам хочется. Просто смотрите, как дышит ваш прекрасный живот. Наблюдайте и оставьте ваше внимание. Сейчас на дыхание. По возможности выпрямите ваш позвоночник. Когда вам захочется, вы можете сделать вашу позу открытой. Можно лежать, сидеть, как вам хочется. Просто обращайте внимание сейчас на ваше дыхание. Почувствуйте, как все ваше тело наполняется такой нежный-нежный дымок, который обволакивает вас. как таким нежным, хрупким, комфортным, дурманом. Эта дымка теплая, либо прохладная, так, как вам хочется. Она проникает сквозь покровы вашей кожи. Настолько, насколько вам комфортно, начинает расслаблять все ваши мышцы, мышцы ног, мышцы поясничной крестовой области, ваш живот, спин, грудь. Мышцы вашей шеи, ваше лицо, ваше голову и ваши волосы, ваши ушки. Все ваше лицо как будто бы растворяется в вот этой дымки, Становится таким мягким и тягучим расплываются, разглаживаются ваши морщинки, и вы чувствуете такую внутреннюю улыбку, вы можете улыбаться, или чувствуете эту улыбку. От этой внутренней улыбки ваши глаза расслабляются еще больше и больше, как будто мягкие нежные ваточки с очень полезным растительным раствором, таким в меру теплым, накрывают ваши глаза сейчас. И они с благодарностью растворяются и расслабляются, становятся тяжелым, ваши реснички слепают, И вам уже очень трудно разомкнуть ваши глазки. И вы также продолжаете наблюдать за своим дыханием. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. Посмотрите сейчас ваше дыхание, какой у вас вдох, какой выдох. Они равны. Или кто-то из них короче? а кто-то длиннее. Примите сейчас ваши вдохи и выдохи такими, какие они есть именно сейчас, в этот момент. И поблагодарите себя за то, что вы дышите. Поблагодарите себя за то, что вы живете. Просто дышите. Вдох следует за выдох. А выдох следует за вдох. С каждым вдохом и каждым выдохом вы чувствуете вы начинаете дышать спокойно почти как во сне продолжайте благодарить себя за каждый вдох и каждый выдох вдох следует за выдох а выдох за вдох Постепенно вы погружаетесь в свою тишину и глубину, открывая перед собой бесконечное пространство океана вашей духовности, вашего внутреннего мира. Этот океан соединяется с небом, и они сливаются почти воедино. Граница совсем не видно, и нежный розовый, переходящий в фиолетовый свет, начинает строить. Повол вашего океана, Идево очень нежный и спокойно. Их много и в то же время такая единая гармония, гармония тишины и очень постепенно и бережно. Вы начинаете осознавать себя в этом пространстве вы можете посмотреть на свои руки и ноги прикоснуться к своему телу возможно сейчас вы увидите себя каким-то другим более легким таким новым и неузнаваемым И чем больше сейчас вы увидите в себе нового, тем легче вы становитесь, как будто бы внутренний свет зажигается у вас внутри, и сердце вы складываете свою ладонь. Близко-близко к сердцу. И видите, как на них проливается сердечный свет. Как будто вы держите этот свет в ладонь. И начинаете подниматься вверх. Все выше и выше. Покрасиво. Вы в спирали. В самом прекрасном свете фиолетовые радуги, вы нежно и бережно, каждый в своем потоке, в своем ритме, поднимаетесь вы и соединяетесь с бесконечной вселенной, нежного, радужного, фиолетового света, и видите прекрасно? Вселенную и красивую звезду, погружаясь в ее мир, вы начинаете ощущать такие нежные-нежные колебания, нежную волну прекрасного-прекрасного океана, звезды. И ваши ощущения сейчас ни с чем не сравним. Возможно, не похожи на баюки у него мам, также Так же были водные среди когда-то. Может быть, даже мы слышим такой нежный-нежный пень. -нежный когда мама нам пела, мы слышали немного по-другому, находясь в ее трубе. Слухи были другие, поскольку мы были безопасны. И вот сейчас вы возвращаетесь к этим ощущениям. Просто доверяете себе и наслаждаетесь. Наслаждайтесь. Этим прекрасным волн, убаюкиванию, этим новым ощущением безопасности и причастности, этим прикосновением забот, любовь и бесконечности. Это сама Вселенная сейчас боюкивает и укачивает вас. Потому что можно любить все вокруг. И вы любимы. Можно любить животных. Когда-то, очень давно. Или сейчас в каких-то мирах люди живут, понимают языки животных, дружат и общаются, поддерживают друг друга, любят. У многих из нас есть животные, которые иногда удивляют нас своей мудростью, своими энергией. Твоя любовью, любовь к животным это прекрасно, это напоминает нам о том, что мир летит, мы единое целое со всем, что нас окружает, любовь к людям, Важно. Люди — это самые близкие существа, которые только могут быть у нас. Можно любить людей. Любовь к рекам и озерам, и морям, в них тоже течет жизнь. И где-то, надалеко, звезде. В них живут люди. Мир неконечен. Он не заканчивается на нас и наших проблемах. Везде течет жизнь. Жизнь бесконечна. Река жизни перетекает Доль и поперек, направо и налево течет в бесконечность, всегда и везде. Вечность это и есть любовь. Любовь к себе и всему живому. Любите жизнь. Она одна и не повторится. Следующая будет совсем другая. Любите себя и все живое, живое. Мир бесконечен. Он не заканчивается на нас и наших проблемах. Любовь бесконечна. Мир – это любовь. Мир бесконечен. Это песня вечна. Песнь о любви. Течение жизни смешивается с мыслями и эмоциями. Шумит ветер. Прошел дождь, вы стареете, кто-то рождается. Все верят в любовь, кто не верит, обманывает себя и других. Вы рождены для любви, все живое – это любовь. боль это тоже любовь почему так Так суждено Это пройдет останется только любовь любовь бесконечна она всегда есть и будет. жизнь продолжается. Капля воды соединяется с морем и растворяется, становясь большим морем. Из маленького создается большой. В большом есть маленькие капли судьбы и жизни людей. Помните, что вы есть большое, Бесконечное море, море, где живет жизнь, вечная жизнь и любовь. Море – это и есть жизнь, есть только любовь, остальное все не важно, не так важно. Вы сами и есть свет, свет который поднимает вас наверх. Просто обнимите себя сейчас. и Почувствуйте, сколько света у вас внутри. И поднимитесь еще выше, куда вам хочется. И поднимаясь все выше и выше, вы увидите еще больше и больше света. быть огромный свет яркий и очень нежный необыкновенный свет и когда вы войдете в этот свет вы очень удивитесь потому что вы увидите себя вы и есть свет Вы сами и есть свет, который поднимает вас наверх, сохраняя свой свет, можете вернуться сейчас в свое тело и еще более внимательно послушать свое дыхание, послушать свое сердце. И сказать тебе благодарю за свет, благодарю за мой свет, благодарю за свое дыхание благодарю за свою жизнь, благодарю за то, что я сейчас был эта этой медитации, и завершая ее с благодарностью. Благодарю за эти слова, которые я получил в потоке от канала прекрасной-прекрасной звезды Биттельгейса, с благодарностью любовью к вам, любимой, с любовью Юлии Сагайтис.